И всем здарова ребят, с вами на связи я опять, я Ванёк Мы с вами продолжаем играть в GTA V И у меня появилась тут идея, кое-какая мысль Даже да, даже не особо она, короче, прикольная, но... Короче, Rockstar Rockstar 5 звезд, Rockstar game.com у меня тут одна идейка появилась маленькая эм... точнее даже я бы даже вам сказал такая не маленькая идейка появилась, а нормальная такая идея еще, мыслишка мысль большая, что если мне на 24 часа ну когда точнее будет лето уже наступит Алю. 2 3, 5 июня На 24 часа эм, Сделать такое эм, видео будет, ну.. Посвященное такому моему ПК. Я. Э, я, да, я именно сделаю 24 часа. Девушка. Моя девушка управляет моей. Жизнью моего ПК. То есть я. В этот день именно Ф не буду ничего снимать, не буду ничего делать. А вот именно вот тогда вот так. Так, тогда тут у Тревора одно задание есть, тут у Ламара есть одно, одна миссия. Ламар. Тут сюда, можно, кстати, вот сюда вот заехать. Так, это а, это синие, это чё? На F, так А у меня сколько-то. Та, так, сколько при себе денег. Так, 327 долларов. Это ну. ну, ну, ну. Франклин, ты приходишься домой, я беспокоюсь. Я думаю, тебе позвонить Ну вот. Выяснилось, что ты купил себе новый дом. Да не я купил себе новый дом, а мне подарили. Подогнали. Спасибо, ребята. То, что подогнали мне новый дом. Ориентируюсь я в этом месте. Ну не ориентируйся в этом районе, ребятки. У меня дом вообще был не тут. Такс, такс, так, так, питчерс. Это на питчерсы купить Франклину надо, ну. Бар, так. А, не, я вспомнил, что я тут делал. Я тут искал, как это, как это здание можно купить. И в итоге не нашел никак... Ничего. Не нашел я ничего. Тут никакого места для покупки этого кафе. Бара. Питчерс. Не наш. Так, ну, это, видимо, видится, что, смотрите, где только с этой стороны видится значок доллара такого. Так, на ТАП. Не, не на, нет, не так, а надо на ТАП. Центр Вайнвуда. Эх. Ладно, возьмем свою штачилу. Потому что на ней будем работать. Девушка, извиняюсь. Майкл этим а зданием вроде владеет. Едем на здание к Лестеру. Хотя я знаю, что Лестер на пляже не будет. Почему ну, я знаю его? Да потому что я просто живу эту Проходил. Хабик спеш на виню. Ну не.. Не я вас врезался, а вы в меня врезате. И это вот.. Вам тогда надо это показывать. Это здесь блин. Конечно, я прохожу сюжет сейчас. О, машина Вина Дизеля. Серьезно, похоже на Шевроле, эту Шевролешку, которую я увидел у Вина -а -а. Так, стоп, а если вот так тут притормозить, так, на... Ну, на... Не, нифига, нифига, нифига, нифига, нифига. Брава до Буфал... Буфалу. Спорткар. Брава до Едем дальше. Хотя моим каналом они не будут управлять. Ребята, вот я вот вам серьезно говорю. Моим каналом буду только я управлять. Но 24 часа. Тот момент они... девушка Таня будет управлять жизнью этого де... компьютера только не моим каналом потому что моим каналом я не могу никому доверять чтобы они им управляли никто. О нет вот сюда вот для начала вот сюда вот заедем в оружейку You at he. Ну да, я хи. Я здесь был. Я был здесь. Не, ребят, сейчас не к кластеру едем, сейчас мы не к кластеру с вами, ребят, едем, мы сейчас с вами вооружение едем, магазин, потому что я не знаю, сколько у меня и чё, если это опять та же самая миссия, которая где-то, миссия по устранению, то... На F выйти. Эй, парни, припаркуй-ка. Ага, спасибо. Так, все, Франклин. текстуры, текстуры грузятся, ого вот, загрузились наконец Лестер с другой стороны Он вроде где-то тут Едем не сюда, надо нам, во-первых, надо нам в амунацию зайти, потому что тут оружия много всяких разных. У нас, наверное, с такой уже бы уже оштрафовали бы. В городе, в смысле. На. Так не прогрузился. Уп. Mm. Oh. Не прогрузился ни Лестер, ни магазин. Ребят, ненадолго выйдем, на F1 нажмем, потому что, ну, потом, короче, ребят, ненадолго, на маленькую такую секундочку выйду, потому что, ну, и перезайду вновь, пожалуй, пока что. Давайте, ребята, до следующих встреч в GTA 5. Пока-пока. Давайте. Уже 10,58. Пакеда.